Добрый день. Сегодня мы рассмотрим вопрос, как добавить расценки в локальную смету. Казалось бы, ответ очевиден. Нужно нажимать кнопку Создать строку из базы и выбирать расценки. Но в системе PIR реализовано несколько способов добавления расценок, которые мы сегодня и рассмотрим, и в дальнейшей работе вы сможете использовать тот способ, который наиболее удобен для вас. Обратимся к окну локальной сметы. Самый частый способ добавления расценок это использование кнопки «Создать строку из базы НСИ». Она находится на панели инструментов во вкладке "Строки", а также может быть вызвана через контекстное меню по правой клавише мышки или по горячему сочетанию клавиш Ctrl-N. При нажатии у вас откроется окно с метанормативной базы и после поиска и выбора нужной расценки, например, «Жилые дома», Например, многоквартирные, 17-этажные. После добавления найденной расценки в смету двойным щелчком окно «Сметь нормативной базы» закроется, расценка попадет в окно локальный сметок, где мы сможем ей поставить нужные параметры, например, «Строительный объем». И далее для добавления следующей э, расценки нам опять придется обратиться к кнопке «Создать строку». Отк опять откроется окно нормативной базы, мы выберем расценку, попадем в смету и так далее. Такой способ добавления э, строк не очень удобен в тех случаях, когда в вашей смете предполагается не одна, а несколько строк расценок. Допустим, необходимо запроектировать жилое здание со встроенными помещениями – рестораном, магазином и спортивным залом, и плюс детская спортивная площадка, то есть нам нужно будет добавить несколько расценок в смету. Удалим уже добавленную строку. Когда нам нужно добавить несколько расценок, мы можем воспользоваться кнопкой «Создать группу строк из базы НСИ. Эту же функцию можно вызвать по правой клавише мышки в контекстном меню «Создать группу строк из базы НСИ или воспользоваться горячими клавишами Shift-Ctrl-N. В открывшемся окне сметно нормативной базы в правой части экрана появится список выбора. И в него будут попадать все расценки, которые мы найдем. Жилой дом, ресторан, у ресторана сразу указываем основной показатель, допустим 54, магазин. И допустим спортивный зал. И детская площадка. И детская физкультурно-оздоровительная площадка. После того как мы набрали перечень всех нужных нам расценок. Можно добавить их в смету. Если какая-либо расценка была в этот перечень добавлена ошибочно, то ее можно исключить двойным щелчком. Двойным щелчком обратно добавить. После этого можно закрывать окно смета нормативной базы. И все выбранные расценки попадут в локальную смету. Теперь можно будет пройтись по этим строчкам и установить нужные параметры, объем здания, для ресторанов у нас уже установлено количество посадочных мест, площадь торговую для магазина и на этом обработка строчек у нас э, закончена. Следующий способ позволит нам одновременно работать и с окном сметно-нормативной базы, и с окном локальной сметы. Сейчас я создам дополнительный раздел и попробуем добавить а, расценки в смету. А для того, чтобы одновременно на экране видеть два окна – окно локальной сметы и окно сметно-нормативной базы, а, нужно на клавиатуре зажать клавиши «Shift» и control, и нажать кнопку «Создать строку из базы НСЛ». В этом случае у нас появятся два окна, в правой части экрана будет окно с метанормативной базы, где мы сможем искать нужные расценки и для выбора нужной расценки мы будем перетаскивать левой клавишей мышки, расценку из окна базы в окно локальной сметы. А После перетаскивания прямо здесь мы с вами сможем установить нужные параметры. Например, 22567. Далее, обратившись опять к окну сметно-нормативной базы, найти следующую расценку. перетащить ее левой клавишей мышки, установить нужный параметр и так далее. Магазин. Сразу установим параметр. Следующую строку. спортивный зал и детскую площадку. Детская физкультурно-оздоровительная площадка. Перетаскиваем расценку в локальную смету левой клавишей мышки. Используя такой способ добавления расценок, мы одновременно можем работать и с окном сметно-нормативной базы и искать нужные расценки, смотреть какие-то характеристики расценок, например, стадии, состав и так далее. И в то же время мы видим окно локальной сметы». Мы сразу же можем каждой расценке задавать параметр, видеть ее стоимость и видеть, как с добавлением каждой расценки изменяется стоимость нашей сметы. То есть таким образом больше параметров в работе вы сможете Контролировать. Мы с вами рассмотрели несколько способов добавления расценок в смету, и теперь вы сможете выбирать тот способ, который наиболее удобен для вас в каждом случае создания смета. Спасибо за внимание. С вами была Забойкина Алла, отдел сопровождения компании Инфострой.